8 июня опубликован глобальный рейтинг вузов британской QS 2017-2018 года. Согласно ему, Казанский федеральный университет сумел за год обойти более 100 конкурентов из разных стран мира и сохранить первенство среди федеральных университетов в России. Последовательное продвижение КФУ в этом и других международных рейтингах продолжается пятый год подряд. Комментируя на специально созданной по этому поводу пресс-конференции в формате видеомоста в Российском информационном агентстве «Россия сегодня», динамику показателей рейтинга КВС, ректор КФУ Ильшат Гафуров обратил внимание участников пресс-конференции на то, как менялся количественный состав и качество российских вузов, включаемых в него с 2006 года. Тогда, напомнил Эльшат Равкад, черетинговались только четыре вуза России, в том числе Казанский государственный университет. Сегодня в рейтинге уже 24 российских вуза, то есть в количественном измерении, конкуренция выросла в 6 раз. Да и зарубежных университетов год от года становится все больше. Что касается нашего вуза, продолжил ректор Казанского федерального университета, то надо иметь в виду, что статус федерального он получил в 2010-м, когда в состав КФУ были включены несколько вузов, в том числе преимущественно гуманитарного характера. Это привело к известным сложностям с ранжированием, публикационной активности, И в течение трех лет шел сложный многофакторный процесс формирования, по сути, нового университета. И тот факт, что в этих условиях КФУ год от года динамично поднимается в рейтинге КС, говорит, что выбрана правильная стратегия развития. Дополнительный стимул, которому придал проект 5 ТОП-100, инициированный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Надо отметить, что в эти же дни был презентован и другой рейтинг агентства «Эксперт-РА». Там Казанский федеральный университет тоже продвинулся в рейтинге 100 ведущих вузов России.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 с ними. Еще одно значимое и знаковое событие для республики в целом состоялось 5 июня. Впервые в этот день собрался совет при президенте республики Татарстан по науке и образованию, созданный, к слову, во многом по инициативе ректора Казанского федерального университета. И не случайно, а вполне оправдано, что выступление Ильшата Гафурова стало одним из центральных и самых обсуждаемых на этом совете.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 А сейчас еще об одном существенном достижении, связанном напрямую с Казанским федеральным университетом. На минувшей неделе в университетской клинике «Казань» провели первую операцию по аортокоронарному шунтированию. Это не только знаменует собой столь ожидаемое появление в столице Татарстана второго крупного центра по лечению сердечно-сосудистых заболеваний путем высокотехнологичных операций, но и собственно рождение высокотехнологичного медицинского центра на базе Казанского федерального университета. А это уже серьезный шаг на пути продвижения стратегически важного для каждого из нас, для страны и республики, для университета медицинского направления, опирающегося на самые современные технологии лечения.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 Сегодня, когда страна празднует свой главный день – День России, самое место вспомнить, что волю судеб ему предшествует праздник русского языка, приуроченный ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Напомню, что сам день России, именно 12 июня, связан с тем, что именно в эту дату, в 1990 году, была принята декларация о суверенитете Российской Федерации. А спустя год, тоже 12 июня, Россия избрала своего первого президента Бориса Ельцина с фантастическим тогда результатом. Думаю, что стоит напомнить и то, что 12 июня 1991 года в Татарстане также был избран первый президент Ментимер Шаймиев. Среди моря вопросов, проблем, задач, планов, идей даже откровенных прожектов, одним из центральных в эпоху больших перемен оставался вопрос сохранения, приумножения родного языка, признания русского не только государственным, но и, что принципиально для России, языком межнационального общения. И как тут не вспомнить, что фактическим рождением русского языка в его нынешнем сочном и многогранном виде, в его красоте и величии, мощи и нежности мы обязаны прежде всего таланту Александра Пушкина. И в этом контексте знаменитая «Пушкин – наше все» звучит вполне оправданно. Он был солнцем русской поэзии, и патриотом, и вольнодумцем. Страстным малым и мудрым, чьи думы спустя две сотни лет заставляют нас восклицать Айда Пушкин. Но кто лучше него смог сформулировать мысли почти про все, что нас волнует из века в век? Его можно читать и перечитывать бесконечно и всегда находить новое и суперактуальное именно на момент, когда взялся прочитывать строки гения. И потому Пушкинский день был и останется для России одним из самых главных в календаре.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 в парадном возложении, цветов к памятнику великого писателя с участием представителей руководства Татарстана. Там же прошел поэтический митинг. Завершение завершением праздника стал торжественный концерт. Также ежегодной традицией являются лекции, посвященные Дню русского языка и литературы. На мероприятии выступили со своими докладами профессора и доценты кафедры русского языка и прикладной лингвистики. День русского языка начинает праздноваться с 2011 года в России и учрежден этот праздник в 2010 году по инициативе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 И поскольку сегодня день России, следует вспомнить, что в главной государственной праздник, который отмечаем не в самых простых условиях, что в очередной раз переживает наша страна, мы вновь и вновь обращаемся за помощью к своему оптимизму, вере в людей, в лидеров, в большой разум и мудрость, присущие только России и россиянам. Почти полгода назад в нашей студии Диляра Умарова для зрителей нашей программы исполнила песню, что в непростое время вновь стремительно стала хитом. Уже в головах юных россиян. Песня такого, как Путин, как раз и есть добрый, почти народный знак оптимизма, легкого юмора, доброты и вера в лучшее. Такие дела. Смотрите и слушайте сами. С праздником вас нашей России. Встретимся с вами ровно через неделю. Редактор